Что здесь? Вы... Деградация, как просто, из блогера в пропагандистское разоблачение. Че? Созжи. <связывая> <связывая> <связывая> Всем привет, дорогие друзья. Знали бы вы, как подгорает у отбитых фанатов Стасяна под моим прошлым видео. Спустя несколько часов после публикации подсосы. Я если, я если че, ну фанат Стасяна. Но если у человека аргументы будут из разряда Ты фанат Стаса, ты не прав. И у тебя подгорает очко, потому что ты фанатик. Ну, блядь, а что, а что делать, ну, типа, когда челы хуни не несут. Ай как просто буквально осадили мой канал и начали писать свои уникальные мнения в комментариях. Причем некоторые из них были настолько уникальными, что буквально выглядели одинаково. И таких комментов под А минусы это будут. Блять, да это рофл, блять, блять, Не знаю, вам интересно будет это смотреть или нет? Просто я как истинный фанат Стаса, и как просто я бы глянул. Но, а минусы будут, это рофл, блять, Стаса. Это его фирменная фишка, типа, когда перечисляются какие-то штуки, ну, якобы плохие, но они так выглядят, как будто что это даже не минус. И. Ну, типа, а минусы будут весьма немало. Я не знаю, нарисовались ли эти индивиды сами по себе, или же Стасьян специально их натравил. Но под тем роликом. Да, специально натравил на твой ролик, блять. Ну, я, я не знаю, короче, смотрим. Там было несколько комментов про то, что якобы где-то разместила на себя на ресурсах мое видео, чтобы другие заходили и хейтили Нет. его. Честно сказать, не проверял все это, но я вполне возможный вариант. Что самое интересное, некоторые настолько влюблены в Статьяна, что оставляли под роликом сразу несколько комментов. Были даже те, кто строчили по 10 комментов и больше. Один, штрих... Бля, охуенный ролик целую минуту рассказывать о том, как ему писали комментарии. Ты делаешь разоблачение на какого-то человека. И удивляешься тому, что, блядь, оказывается, нахуй, кто-то с тобой не согласен. Ебать, оказывается, у кого-то есть фанаты. Прикинь, пацаны, а, а вы знали? Вы знали, что есть люди, ну, их смотрят за что-то? Блин, и, возможно, есть разные мнения на этой планете. Ахуеть, чел минуту разбирают комменты. Их даже 20 комментариев на строчи. Ахуеть. Но прям людям нечем заняться, и других забот у них явно нет. Но немалым важным фактом является то, что в первые часы после публикации там было относительно мало комментов от подсосов Стасяна. Но потом где да потому что это два... У него 175 тысяч подписчиков, да, и Чел да, удивляется да, искренне да, тому, да, что, да, ну, типа, да, первые да, секунды да, пишут его сабы. Да, ну, типа, блядь, пацаны, я выпускаю ролик, блядь. Первые минуты как-то, ну не было много подписчиков, Стаса. Блин, логично, твои подписчики, потому что смотрят первую минуты, твой видос с рекомендации не попадается в начале. Появлялись Спасибо. как грибы после дождя. Их количество росло быстрее, чем ОМОН как нашего так сегодняшнего героя. Как так вышло-то? А, кстати, ну да, Стас жирный еще при этом. Вы что, не знали? Разоблачение. Но на самом деле вся подобная движуха только мне на пользу, потому что эти амебы способствовали продвижению моего ролика. Так, держать, продолжим. Забайтил, блядь. Чел делает разоблачение, удивляется тому, что в первые часы ему не, пи не пишут комментарии плохие, а потом оказывается пишут и продвигают его видос. Чел удивляется, блять, как работает YouTube. 175 тысяч подписчиков, кстати. Дайте в том же духе и под этим роликом оставьте 100 одинаковых комментариев с каждого аккаунта, и еще можете столько дизлайков поставить. Так вот, решила сделать еще один ролик, в котором продемонстрирую вам путь, ай как просто на самое дно. Ведь, как вы знаете, недавно этот персонаж стал цепным сом соловиного помета и теперь активно торгует своей пятой точкой там. Здравствуйте, Марудольф. Здравствуйте. Да ладно, прекращайте. Ну какой Марудольф? Мы, коллеги, да тем более, я человек. И вы делали прекрасные пародии на меня. Я с удовольствием к этому отношусь. Не, ну а в чем он. Ну а, а реально, вот ну хочется тут как бы написать комментарий, а, а в чем минусы? Собственно, чел-подсос соловьиного помета. Ну, разъебал, получается. Ну да, он, ну, ну да, и че. Свой путь на Ютубе. Наш сегодняшний герой начал как техноблогер. К тому контенту можно было относиться по-разному, но в первые годы своего существования Как можно по-разному относиться к техноблогингу? Есть люди, которые плохо относятся к техноблогерам. Блядь, ты техноблогер, фу. Фу, ты техноблогер. Чего, блядь? как по мне у него даже были неплохие ролики по крайней мере их было куда интереснее смотреть чем того же вилсакома да? например который просто являлся продажной падалью и является до сих пор это падаль способна за деньги расхваливать любое говнище да и по качеству стасян явно его превосходил и изначально свой образ в ютубе он строил как образ правда руба якобы вилсаком толкает вам фуфло а я нет я мол Нет, это изначально не строил такой образ чел не знаком со стасом я истинный фанат стаса я знаю с чего он начинал Он я рассказываю историю короче стаса как просто его самый первый большой заказ это был наушники hyperx он снимал отдельно видос Отдельный обзор на наушники HyperX Ему за этот ролик заплатили 20 тысяч рублей Это самые большие деньги он, ну, Которым он был рад за всю свою историю И ты не шаришь, с чего дочитал. Он, он начинал не с разъебов Он был таким же, как и все техноблогеры То есть заслали говно, снял обзор Получил деньги, нормально Это потом он начал менять мнение То есть я как будто должен вроде бы выграживать Стаса Но нет, я сейчас дополняю, типа, то, что чел не знает Лучше разбираюсь и могу вам что-то подсказать К тому же в то время техноблогеров было еще не так много И это сейчас их просто нереальная Количество смартфона есть у каждого, как собственно и ноутбуки и другая. Да, технологиров до а просмотров нихуя потому что техноблогинг сейчас нахуй никому не нужен, ничего нового не выходит кардинально. То есть, это, это очень тупиковое, если что, ниша, пацаны. Вот если вы думаете, хочу быть как фиспект, про девайсы снимать, миллион раз подумайте, потому что в один момент вы просто уплетесь в стопенду какую-то. Есть челы, которые шорты снимают с обзором рекламных всяких товаров, вот мы с вами когда шорсы смотрели, там челы, короче, были, сидел таким с очень довольным лицом и показывал рекламное какое-то говно, какие-то подсветки, какие-то, блядь, мышки, плюсы беспроводной гарнитуры, этот контент можно вот так вот высовывать, высо высасывать, выжамливать, если ты беспринципный, но если ты хочешь что-то качественное делать в мире девайсов, у тебя не получится, то есть у меня сейчас, по сути, остались какие-то сравнения, не знаю, тесты, наборы, а вот именно обзоров и чего-то нового кардинально интересного не выходит электроника, которая за последние 10 лет стала просто в разы больше, и каждый теперь способен обозревать немало техники. Далее, как просто постепенно начал уходить от техноблогинга и больше переключился на обзоры других блогеров. На самом деле, как человек, который тоже делает разоблачение, я его прекрасно понимаю. Это действительно очень эффективно способствует увеличению аудитории на канале. Сами же это... Да причем тут увеличение аудитории ему просто, ну это интереснее было. Зоря, на блогеров были совершенно разные, какие-то интересные, какие-то не очень, но было видно, что ему самому нравится, и действительно неплохо у него все это получалось. Правда, перебывания периодически случались, но они не идут ни в какое а сравнение с тем, что мы видим сейчас также отмечу, что еще в то время Стасиан пробовал продвигать тему про проклятые капитализмы, то, что нужно строить коммунизм. Человек интеллектуальный, достаточно разумный, разумный, правильно? Не интеллектуальный, потому что интеллект это немножечко другое понятие. Человек разумный, который способен поставить под сомнение свои убеждения, да, который способен о чем-то подумать. Он всегда будет приходить в итоге к идеям Маркса и Ленина. Можно долго спорить по поводу самих идеологий, я не буду делать это в рамках данного видео, потому что займет нереально много времени. Но тут важно другое. Вообще все эти дутые коммунисты с Ютуба по факту являются обычными популистами, которые просто хотят казаться о не быть. Тут А на разоблачение то? В том, что образ самого стасяна явно не совпадает с образом типичного коммуниста, который обычно люди себе представляют. Для того, чтобы строить этот самый коммунизм, нужно что-то делать, причем делать физически. А форма нашего сегодняшнего героя явно не похожа на форму работы. А, кстати, ну, блядь, мужики, чтобы чтобы строить э, коммунизм, нужно нужно быть э, физически подготовленным к коммунизму. Нужно быть качком, чтобы построить коммунизм. Вы не знали? Якда и живет он явно никак коммунист. Пользуясь всеми благами проклятого за занимает... Потому что он живет в капиталистическом обществе, в капиталистической стране, не? Ну, ну, ну, тяжело, наверное. ...запада зарабатывает нормальные бабки еще при этом. Да и по сути, что тогда, что сейчас просто торгует ебалом? Я скорее поверю в то, что Емельяненко бросит бухать, чем... Блогер торгует ебалом. Человек, живущий в капиталистической стране. Ну, просто держу в курсе, даже, ну, Китай как бы, это не коммунизм. Даже, блядь, наверное, не социализм. Это что-то типа такого. Очень смешанная какая-то своя идеология, ветка там... Но чел предлагает жить челу, который топит за коммунизм в капиталическом обществе, как. Короче, что вы пишете оф и скип? Вы... Вам сколько лет это, это важный контент, это разоблачение на стасай как просто. Чего че, мне нравится? Это существо пойдет. Мне интересно. Оф и не интересно. А мне интересно. Мне интересно. Надо худеть, правильно. Не скип, 2х, 7 лет вопрос. Мне интересно. Мне блять интересно в шахту. Согласитесь, люди с такими пивными котелками, которые без айфона и дня не проживут, как-то не особо походят на роль шахтеров, работников заводов и так далее. А, ну да, кстати, коммунизм это ну про шахтеров и работников завода. Ну если что, 23-й год. Давайте сравнивать коммунизм 20-х годов, когда была индустри индустриализация, только начиналась с коммунизмом, который в 23-м в теории там не знаю, где-то можно построить. Если их отправить на завод, то они тут же будут записывать по 100-500 различных видео о том, как им трудно горбатиться у станка и как тяжело пахать целую смену. Да еще и такие блогерочки сожрут все продовольствие на заводе и предприятию придет а чем вам не коммунист Все закрыться так как остальные работники могут умереть с голоду я там немного вспомнил про форму стасяна она отвратительно это пиздец это это разоблачение типа чел сидит хуесосит чела за его форму и говорит что с такой формы коммунизм нельзя строить блять разоблачение классно круто ну, вообще-то, ну, сейчас Стас в чуть лучшей форме. Соответствует больному человеку с ожирением, Правда, он пробовал бороться с лишним весом и даже на химию сел. Но из этого ничего. Блять, я, короче, ну, я люблю Стаса как просто, но могу приятно, блять, приятно. Могу полностью осознать его минусы. Короче, он в последнем интервью, знаете, что сказал? Ну, типа, ты худеешь? Ну, ему там спросили, ты же худеешь? Он такой, ну да, худею. Но при этом ты еще и пьешь. Ну да, я пью. А как ты совмещаешь э, алкоголь и, э, ну, попытки похудения, спорт, туда-сюда? Он говорит, ну, с утра я бахнул, чтобы, ну, нормально, как бы, жилось. А вечером я, как бы, иду калории сжигать. По-хорошему не вышла, ведь после качалки активно курил, как паровоз, и употреблял горючку за смесью. А, ну, кстати, ну, чтобы набрать мышцы, вот, ну, нельзя курить. Вы не знали? Вы не знали? Ну, курение, оно влияет на рост мышц. Че, не знали? теперь знаете ну как вы поняли потому что я в принципе решил записать 8 отвлеченную тему я немножечко выбиваю но да я так к сожалению снимаю свой снимать кстати эта вся неудачная химическая трансформация разобрана в моем отдельном видео на фитнес-канале но даже химическая трансформация этого ролика подсосы ай как просто докопались собственно это хорошо характеризирует их уровень интеллекта когда ты показываешь импруф и говорит что мол есть тот кто тренит в зале и колит химию при этом активно бухает и курит и это к минимум, глупый человек будет который сам себе вставляет палки в колеса если что можете глянуть то видео Оно вышло на фитнес-канале я его активно Развиваю последнее. А, а, это качок. Я-то думаю, почему так все плохо? Это. Я, я неплохо отношусь к качкам, но на моей практике все ютуберы качки тупые. Блять, то тот же Виталий Дан, вспомните. Чел просто вот, ну вот 24 февраля оп! Оп, русофоп. время и ролики выходят довольно часто. Все дело в том, что Стасиан очень хорошо попал в свою аудиторию. Для них он воспринимается как свой. И часто его как раз таки и да. смотрят такие же бухающие индивиды. Не... Э, Не правда. Хуйню несет Ними котелками, которые любят вешать на себя букву Z. Бухать пивас и всем рассказывать, как они скоро победят Америку и дойдут до Вашингтона. А, вы патриот? Конечно. На что вы готовы ради страны? На все. У нас есть патриотический список. Ну, кстати, вот ст подписчик Стаса ай, как Просто. Пруфы. пруфы вот, ну, пруфы, Вот интервью берут. Вот так так и называется это видео. А, Берем интервью у подписчиков Стаса Ай как Просто. А, может можешь, пожалуйста, нам оставить свои данные? И в случае всеобщей мобилизации у вас будет Подождите, почему? Мужчина, почему не готов? До момента начала спец. Такая дешевая манипуляция, пиздец. Ну, вообще рандомный видос никак не связанный со стасом но выставлять так якобы это его сабы реальной военной обсервации а это просто пробовал играть политика правда получалось это у него не очень хорошо ведь аналитик он так себе и дальше вы это увидите особенно смешно это все выглядит если сравнивать с тем что он говорил тогда и что сейчас аналитик хуевый при этом стас предугадал доллар доллар блять по 60 рублей стас пригадал предугадал блять этот биткоин по 20 тысяч долларов и, и все, больше я ничего не помню из его предсказаний Ну, как минимум, два сбылось Вот, например, несколько высказываний про Лукашенко Блин, вот Лукашенко, подонок, должен признаться, я уважаю Лукашенко А он, очевидно, подонок, Лукашенко, это единственный. Это, вы... это... это вырезано из контекста абсолютно две фразы Человек, который... Это если что, два Голосовал против распада Советского Союза В основном, СССР нравится, ну, откровенно говоря, до... Один против всех пошел и сказал, мы не хотим выходить из Советского Союза, как бы давайте оставим вот за один... Если есть люди, которые верят вот таким вот склейкам и нарезкам, вырванные из контекста фразы, мне вас очень жаль, когда вам берут красивый какой-то шорс или тикток предоставляют, где просто берут фразы, вырезают из контекста, без контекста вообще какого-либо. Типа фраза, запятая фраза, полностью через склейку. Но если вы такому верите, мне, мне очень жаль. На этот поступок, как бы респект. Мое личное мнение, я надеюсь, меня за это никак не накажут, Лукашенко подонок. Я вообще не высказываюсь про Лукашенко. Лукашенко? Безжалостный, подонок Я не высказываюсь про белорусскую политику Я думаю, что белорусы и без меня прекрасно могут решить, что у них там, да и как И Вы видите, ну, если что, здесь двач летает Двач, это, это, это, ну, это, это, это типа ТГшка их Или, не знаю, ВК или что Короче, новостные вот эти всякие штуки так, Лукашенко, подонок, и диктатор Который чувствует свою полнейшую безнаказанность. А хороший Лукашенко плохой диктатор, не диктатор. Меня это, собственно говоря, совершенно так не волнует. Я вот жену, говорил, думал, может быть, Беларусь переехать, она не хочет. На Ой, самом блять. деле Стас не переобулся, он просто отрицательно поумнел. Также были и другие моменты. Вот еще примеры. Россия сейчас это фашистское государство. Ну, то есть, ну, это очевидный взгляд. Ну, очевидный мысленный взгляд. Можно при этом утверждать, что Россия фашистское государство. Нет, нельзя. Посмотрите просто фильмы, которые у нас сейчас снимают. Я про Россию говорю. Почему мы побеждаем? Потому что мы русские. Почему мы то-то смогли? Потому что мы русские. Других причин никаких нет. И объясните мне, пожалуйста, что это, если не фашизм? Можно при этом утверждать, что Россия фашистское государство? Нет, нельзя. Да, оказывается, Стасиан у нас честные блогеры, не обман... Я видел все эти шорты, я видел полностью вот эти интервью, его вот эти вот, или, блядь, не интервью, а как это называется, монологи. Это полностью вырвано из контекста фраза, блядь, блядь, это, короче, студия, по-моему, этого. Кузьмы или не кузьмы? Блядь, чья это студия? По-моему, кузьмы. Пиздец. Пиздец. Как можно было засунуть один-два. Блять! Блять! Это... Это так глаза бросается. Прикинь, ты строишь студию, ты ставишь пирамидки на фон для красоты, и у тебя просто а а один квадратик другого цвета. Манывать свою аудиторию, только правду им вещает, и ничего больше. После начала полномасштабной войны Айка просто резко сменил риторику, и техноблогинг ушел на второй план, как, собственно, и другие тематики на его канале. И Стасян активно заделался пропагандистом. Хотя, сам же он всячески старался от этого откреститься и говорил, что не все так однозначно, и он якобы топит за правду. Хотя его тезисы полностью совпадали с тезисами других пропагандонов. Про распятых мальчиков в трусиках и захват Киева за три дня. Российская украинское противостояние что это мне факты кажется, я уверен что все решится в ближайшие э, 2-3 дня край до там 5-6 марта бровь поднимем и украина поймет все ну, и не надо никаких... ну думали ну мне ебать пиздец у тебя совпало мнение с э, властью ты пропагандист ахуей да ну и просто держу в курсе тогда с ним еще не работала не работал соловьев life тогда он сам по себе был что, наверное, к Соловьеву пришел лично, руку пожал, они из-за чашечки кофе обсудили штуки, возьму за три дня или что? Как он себе это представляет? Ну то есть, ну мнение не может совпасть. Если совпало мнение, ты пропагандон. Возьмемки. Да и про те самые 8 лет, ай как не все однозначно любит вспомнить. 8 лет уже война идет, где вы были все это время? Почему вы не переживали? Ответ прост: они не переживали, потому что они переживают только за свои бабки. Правда, позже оказалось, что на самом деле. Блять, это, ну я просто, у меня такая же штука, только вторая версия. Это роллкейсер, только. У меня лучше, у меня роудкастер 2. Его не волновало происходящее на Донбассе все эти 8 лет, а стало волновать только когда началась операция. Да, Аспир... его не волновало это. И он абсолютно в каждых своих интервью, абсолютно в каждых своих подкастах говорит о том, что да, он чел, который начал интересоваться политикой недавно. Да, он вообще ничего не делает эти 8 лет. Да, и типа, и, и что это отменяет? Блять, извините меня, ну вот представь, вот ты сейчас, вот, подписчик с чата, вот тебе, условно, там, не знаю, от 13 до 18 тебя в рот не ебет по. Политика. Но потом у тебя резко что-то такое происходит, и ты пиздец начинаешь интересоваться в силу возраста, в силу каких-то факторов, ты просто начинаешь этим интересоваться, и, чё? и, ты, и, и ты виноват тем, что ты, будучи ребенком, не интересовался политикой, или то, что ты, как... чем раньше ты начал интересоваться, тем более авторитетные твои слова, наверное, да, <coughs> тоже с другой стороны, наоборот, свежий взгляд всегда... Ну может быть лучше И как и просто на стриме в айтипедии сказал, что на самом деле Его и вовсе это все не волнует и не волновало Просто зрители стали задавать слишком много вопросов И он устал от них и решил высказаться на эту тему и так высказался, что до сих пор высказывается 8 лет. 8 ну? Почему тебя это не волновало, когда обстреливали Донецк? А тебя волновало? Нет, меня не волновало, но я при этом и не кричал, я вообще ну, не хотел высказываться, пока меня это не запали. У меня все комментарии были. Та же хуйня. Я абсолютно. Я... как я могу здесь понять стаса? Дело в том, что у меня тоже, когда вся эта тема началась, ну вы не увидите постов в телеге вообще об этой, ну типа на какой стороне, за кого я, там что я думаю, вообще не высказывался, потому Спасибо, что я не понимал. Клоун. Спасибо. Также забавно смотреть на все это разоблачение и только как контекст написи вертит в 100, из 100 случаях хорошего стрима. Спасибо большое. Здесь просто, ну как я понимаю, качок невеликого ума решил доебаться на пустом месте потому что это собирает просмотры все но ну, я не знаю зачем это Но мне интересно честно а, в чем прикол короче я сам не высказывался если вы посмотрите мо тг представить я не высказывался я на стримах сидел и говорил ну типа вот ну что-то непонятно я сам не понимал то есть я не, не, не сидел вот это знаете как начиналось там нет войне оставили а, какие-то все я ухожу ой те плохие эти хорошие было две крайности я не вставал ни на одну из кра... я не не понимал нихуя Поэтому, как бы я и ждал, я пытался разобраться в этой истории, так же, как, наверное, и Стас, я прекрасно могу понять, что человек не бежит, слома, сломя голову, начинать кричать и а пытался разобраться в ситуации. Были, что я трус, и только после этого я ролик записал об этом. Уже одного этого момента достаточно, чтобы понять истинную суть нашего сегодняшнего героя. Правда, его фанаты ее так до сих пор и не поняли. И они не поняли, что он также берет активное участие в оболванивании людей. Но дальше обрушился просто шквал пропаганды от Стасиана, который тоже ничем не отличался от соловьиных пометов и разных там боброедок. Так продолжалось весь 2022 год, пока Стасяну не снесли все его каналы. Это уже далеко не первый случай бана пропагандистов на Ютубе. Пометы и Гоблин были забанены еще раньше. Ну, кстати, самая демократическая платформа Ютуб, да? Ну, типа, ну, ну, ну, за мнение баним. Как вы вообще относитесь сейчас тут вот, к блокировке? Я понимаю, есть много людей, которые плохо относятся к Стасу, к России... Но, по-вашему, нормально банить за мнение? Ну, у тебя просто мнение другое, тебя... он не нарушал правила платформы, у него нету причины блокировки, у него нету никаких радикальных высказываний, за которые можно было бы притянуть. У него просто другое мнение, не совпадающее с э, вот этой западной повесточкой. Его забанили за это. Просто потому что, ну, его мнение слушали, и он набирал просмотры, и это невыгодно вот той стороне условно. Короче, я... Я, я, я, я, когда говорят про свободу слова в других странах, про вот эту демократию, когда э, либера, либеральность вот это за все хорошее против всего плохого, я просто вспоминаю прецеденты как э, самая демократическая платформа. Любая вообще: Инстаграм, Facebook, э, запрещенные в Российской Федерации, экстремистская организация, мне это напоминаю, Ютубы, вот, Твичи и просто хуярят вот потому что, потому, блядь, потому что могут, потому что они владеют этим платформой. Как бы кто не, не бомбил от этого всего, но YouTube является западной платформы, а значит действует по тем же принципам, что и другое западное сообщество. Именно занимает сторону Украины в этой войне. За это и сколько угодно могут бомбиться, с этого, обижаться, что, мол, нет тут свободы слова. Хотя, можно подумать, их когда-то волновала свобода слова вообще в принципе. Ну да, у нас свободы слова больше. Я, если мне кто-то говорит о том, что вот на западе свободы слова больше, да попробуй ты пойти, выйди, скажи свое мнение о каких-нибудь меньшинствах, о каких-нибудь там вот этих вот... Когда твоему ребенку, ну вот мы недавно, буквально неделю-две назад чекали новость В какой-то там стране, я уже даже не помню какая страна, короче, разрешили э, Запретили родителям влиять на выбор ребенка по смене пола То есть это буквально вот ребенок, ну не знаю, лет 10 Он, он, он говорит, я хочу стать девочкой его берут, отрезают письку И родители не могут по закону влиять на то, чтобы, ну, отказаться от этого Я не помню какая точно, я может быть... Может быть, даже сейчас быстренько найду. У меня, короче, есть канал с новостями, куда я перекидываю всякие интересные. Да-да-да, нашел. В Вашингтоне будет отменять детей у родителей, от отнимать детей у родителей, которые не согласны на операцию по смене пола. Закон <coughs> сделал трансгендерную идеологию обязательно для каждого родителя. Если вы не согласны, чтобы ваш ребенок отрезал себе половые органы, то вы плохой родитель. Ребенка заберут силы и отведут в гендерную больницу. Ну, я как бы могу... Находясь в России, полностью сказать, что я рот ебал, блядь, таких законов, и я полностью, ну, не согласен, скажем так, с таким веянием, течением, течение с вот этими гендерными всякими штуками, с отменой, блядь, каких-то людей, потому что они что-то там не так сказали, блядь, вот эти шейминги и туда-сюда. И при этом мне говорят, что, типа, в России нет свободы слова, потому что я про власть не могу пиздеть, да, ну, типа, я, а, а, а за что мне ругать власть? За то, что она законы делает, которые мне нравятся, и не делает, которые мне не нравятся? Охуеть. <свят> И интересно, почему же они тогда до сих пор сидят на этой платформе от загнивающего... <свят> Солидарно с тобой, но не забывай, что ты стримишь на толерантной платформе Я стримлю в Российской Федерации, будучи русским, с российским аккаунтом Твича У меня стоит категория «Россия», поэтому если у Твича есть какие-то проблемы, есть какие-то претензии ко мне Ну, он будет категорически неправ ...запада разъем чуждо все, что создали англосаксы Как говорится, даже российский патриотизм без Америки не работает После нас ожидало несколько месяцев нытья От нашего сегодняшнего героя Он записывал видосы и строчил посты О том, как все несправедливо И как YouTube вычеркнул его и своей жизни ну И да. что все не по правилам было Просто я не... А кто-то не согласен с этим, что это несправедливо? Есть хоть один человек, который, по-моему, даже э, Как раз-таки вот эти либеражки туда-сюда Челы, которые только там вот за Украину, за, -за Запад, туда-сюда Даже они говорили, что это пиздец Тот же Шевцов, вот если вспомнить Он высказывался, что ну, это несправедливая блокировка Любые, даже противники Стаса высказывали, что это блокировка несправедливая. Здесь он это преподносит, как типа, ой, смотрите, плакал, плакал, так, блядь, все с этим согласны, это очевиднейший факт, что это несправедливый бан. Понимаю, как это вообще возможно, то есть, я понимаю, основной канал и так должны были удалить, второй канал, там был один, там даже не страйк было, а просто предупреждение, один ролик удалили, и, и все, меня просто стерли с ютуба, как это возможно, где ваши собственные правила? И чего же у нас тут такой идейный коммунист, так рвется на YouTube? Это же капиталистическая платформа, давай бегом на завод Потому что, чтобы твои Коммунистические идеи услышали как можно больше Людей, ну то есть ты занимаешься пропагандой Пропаганда может быть любой, хорошая, плохая Может быть пропаганда здорового Образа жизни, спорта, может быть пропаганда Семейных ценностей, пропаганда Бывает разная, пацаны, и у каждого Своя условно правда, у Стаса правда в том, что Ну, коммунизм это круто, и Естественно, ему нужна аудитория Чтобы эту пропаганду доносить, свое свое мнение доносить. И чего? Плохого в том, что ты идешь условно на чужой ресурс, ты пытаешься добиться услышания на самой популярной платформе. В чем претензия, я не понимаю. Ну, то есть, это опять же из разряда: пиздец, ты коммунист, но ты ж, пользуешься айфоном, живешь в капиталистической стране, блять. А если я коммунист, я куда должен переехать? Блять? Нет, ни одной не коммунистической страны. Поднимай производство. Кстати, есть один маленький нюанс. YouTube это американская компания, которая платит налоги в бюджет США. В том числе, часть этих налогов идет на оборонную промышленность. А как мы знаем, эта оборонная промышленность сейчас работает на украинскую сторону. И часть доходов с монетизации и спонсорства на Ютубе платформа забирает себе и, собственно, платит налоги в бюджет США. Зетовцам после этого необходимо сделать себе характери, ведь все ваши блогерочки отчасти тоже помогают Украине вооруж... Вы поняли? Вы поняли, блядь? Пацаны, я спонсирую СВО. Блядь, вы чё? Вы чё, Ебать. Вы знали, кстати? Я спонсирую СВО. Ну, и доначу еще в СУ при этом, получается. Или как? Ну, по его мнению, я блогер. Охуеть. Нет, тут, знаете, в чем даже прикол? Не в том, что как бы, ну, это в теории возможно, да. Но... А что делать? Во-первых... Блядь, я забыл, что хотел сказать, кстати. Я забыл, что хотел сказать. А, ну по такой логике, как бы: Я же плачу налоги еще в Российскую Федерацию. То есть то, что приходит мне с Аценса, я плачу в мой налог, а это идет также Российской Федерации. Получается, я и туда, и туда вкидываю, или что. Я, я получается, разжигатель войны. Уходи в дзен, либо Правильно. Где моя мышка. Деньги с Аценса приходят. Подожди, нужно переслушать. Просто что-то хотел очень умное сказать. Наплатить налоги в бюджет США. За Зетовцам после этого необходимо сделать себе характер. Я ваши... ждаю, кстати, вот это вот высказывание. Я не за это характере не хочу делать Но и, и у меня нет выбора условно А, я вспомнил, короче Блядь, самый разъебистый тейк Почему это долбоеб не прав а, В России монетизация отключена Кому я, блядь, плачу дологи То есть, условно, я с российских граждан И сам, самого себя лично не, получаю, не, не плачу ни копейки То есть, получается, если меня смотрят с Украины Или с другой любой страны, которая доступна эта тема То это, получается, зрители, смотря рекламу ну, то есть AdSense — это вы смотри, ну, просмотр, если что, роликов без отблока. Вот эти вот от гугла, которые вставляются. Получается, руль, э, люди с другой стороны, смотря мои видосы, просматривая рекламу, платят за войну, а не блогер, получая деньги за это. Я не плачу налоги в США я, Для тех, кто не знает, в AdSense ты, Короче, если ты гражданин России Я должен был заполнить какую-то там форму Что-то там с цифрой 8 И я плачу налоги только в Российскую Федерацию А платят налоги э, туда сам YouTube, сам Google И получается люди, которые смотрят рекламу А не блогеры Блогеры платят свою страну Так что все Ты, ты, ты пойман за руку, как дешевка Я лично ни копейки не давал э, Западу Получается Пирочки отчасти тоже помогают Украине вооружаться. После бана Обижен Кастасян даже создал своего бота, через который он надеялся банить другие каналы, которые не разделяют его мнение. Я хочу по Они как раз на русский язык переведены, дополнил немножечко некоторыми тезисами, сделали мы бота. И вот сейчас мы сносим каналы, ну не каналы, каналы пока удалось носить, а Мы сносим видеоролики и, соответственно, лишаем их финансовых денег. Он через поматаки кидал страйки и после того, как блогер Камикадзе... Ди был забанен, на сегодняшний герой радовался и ликовал этому. Мы забанили Камикадзи Ди. Вы снесли этого, блять, ксенофоба с Ютуба. жестко два... а Кто-нибудь смотрел вообще Камикадзе Ди? Это же, ну, это конкретный, блядь, не знаю, это же это, это шизофреник. Это прям конкретно шизофреник, который в своих видосах прям, ну, призывал убивать, призывал э, сжигать военкоматы. Призывал. Я, я, я даже не смогу перечислить э, те высказывания, которые Камикадзе Ди делал в своих роликах. Вот это. Поймайте этих врази, ну накажите, накажите этих ублюдков, или как там? Ты съешь свою мать, и мать съест свою мать, и ты будешь жрать своих родителей, блядь. Это, это шизофреник ютуба, ну, и с другой стороны, Стас радуется блокировке Камикадзе Ди. Очевидно, шиза. я не знаю, если какой-нибудь либерал будет защищать Камикадзе это, это, это, пиздец. Это прям ёбнутый человек, это прям больной человек. А и, и, смотрите, то есть Украина, ЦИПСО есть такая организация. Вы можете как угодно там относиться, блядь, опять же, вы можете быть за любую сторон, но отрицать того, что есть ЦИПСОшная вот эта штука, это прям организация, это прям офис, это прям люди сидят на зарплате, чисто хуярят ботов, блокируют русские каналы. И когда Стас пытался сделать аналог тоже самого, а, собственно, ну, а, а что ему запрещает? То есть, ну, типа, Украине ЦИПСО создавать можно, а Стасе жестку нельзя. Почему? месяц мы хуярили с вами уведомления, блять. И после этого, блять, соси камикадзе! А, ребят, недели две не пил, но сегодня мы с Саней раскрываем этот, блять, а, этот бутылку. Вот вам двойные стандарты во всей России, однако на отечественных платформах как-то не особо хорошо дела. Так, цепсо государственное, и нет. И что? То есть одно финансируется государством, одно делается на своих инициативах по заветам коммунизма. В чем, в чем собственно, это, по-моему, еще лучше. Это еще более, ну, типа, сглаживает как бы углы. Это не какое-то государство хуярит других людей, это личный человек. Я, как сложно, строчил постынный кияж, что ему тяжело на этих платформах и нет такой активности, как на Ютубе. И Фак. денег, собственно, тоже таких нет нет. Далее нас ожидало максимальное пробивание дна самого дна, и на сегодняшний герой заделался ведущим на соловийный помет. В этом плане восхищает Северная Корея, которая идеологию дорабатывали, и у них вот есть своя чутье, и там очень много интересных идей, которые тоже можно было бы позаимствовать. Хотя еще пару месяцев назад, до этого, он не особо хорошо отзывался про Соловью. Речь идет про идеологию, он вырезает из контекста, говорит. Ну, то есть, речь идет конкретно про, про идеологию. То, что идеологию можно повзаимствовать. Идеологию. Это не какие-то финансовые там махинации, какие-то еще штуки. То есть, у тебя жизнь не изменится, условно... Если ты возьмешь идеологию Северной Кореи, это больше, ну, типа, добавление патриотизма. Чего плохого в патриотизме, опять же. Для любой стороны это очень важно. Но теперь стал его шавкой, которая повторяет же тезисы, что и он. Правда, его деятельность на Соловьином помете направлена немного на другую аудиторию. Сам помет более ориентирован на старшее поколение, то есть тех, кому за 40. А у Стосяна аудитория преимущественно молодая, им в среднем 20-30 лет. И он как раз-таки там присутствует именно для них. Произошло признание, получается, аудитории Стаса, взрослая относительно аудитории, не школьники. И через соцсети он продвигает свои выпуски на помёте, и туда, в свою очередь, будет подтягиваться новая публика, чисто ради того, чтобы посмотреть своего кумира. И таким образом Помет получает еще больше зрителей для просмотра шестой палаты своей. Кто-то, наверное, скажет, что, мол, зато зарабатывать хорошо начал. Так-то она так, но не особо что то этому рад, он не выглядит счастливым во всей этой ситуации. Он продолжает спиваться, увеличивая свой котелок и ряху в объеме. А как связано... А как связано заработок и спивание? То есть он не особо рад, зарабатывать должен быть больше, но он не особо рад, поэтому он спевается. Как это связано? Типа, ну богатые люди пить не могут параллельно пытаясь наяривать на свое отражение в телике он понимает что в ближайшее время россию ничего хорошего в этой войне не ждет и их наступление захлебнулась скоро идут сражения за бахмут хотя его подсосы еще два месяца назад писали мне в комментариях что город полностью взят так и не был захвачен угледар авдеевка боев и уже я не подсос стаса я не буду говорить о том что что то есть что то нет но есть условно можно ну, проследить то что было там месяц назад и сейчас что было полгода назад и сейчас и если кто-то будет отрицать то что продвижение идет то это глупо потому что оно идет. годы идут хотя это маленький город на 10 000... Я... А когда этот ролик, подожди, вышел? Пять дней назад? Разве Бахмут еще не взят, что ли? Тысяч населения, да и пространстве в том числе и в российском, все говорят про предстоящее контрнаступление Украины и ожидают его уже в ближайшее время. Согласитесь, как-то не сходится с той аналитикой, которую тогда предоставлял наш сегодняшний герой, да еще и электронные повестки ввели. Что-то как-то нерадостно и тревожно. Электронные повестки не ввели. Если что, ну, по, по госуслугам может прийти только уведомление, но является повесткой только физическое ее получение. Через госуслуги те не могут э, прийти повестка. Офа, это как? Блять, я понимаю, вам 12 лет и вы, вам очень не нравится такое смотреть, но извините, мне нравится. Я дед, мне 22 Если у нас у меня с вами мнение не сходится, ну блять. Можно совсем, даже отбитым зетовцам, которые писали мне угрозы в первые дни войны, что, мол, давай меняй свое мнение, атакадыровские свинки придут за тобой. Вы бы Оссуждаю. могли подумать, что спустя более чем год войны Оссуждаю. результат будет именно таким. Кто вообще из вас знал о существовании такого города, как Бахмут? Тут Киев захватывать пытались, а теперь вон предел мечтаний, маленький город на востоке Украины. Да никто Киев не пытался захватывать... Блядь, я не буду сейчас... Не хочу именно в политику лезть. Но это просто мнение было людей, то, что собираются захватить. У, у власти, у войнкоров ни у кого не было конкретной какой-то методички о том, что собираются захватить. Да, было мнение у людей, но это мнение людей. Это неофициальная позиция власти, это неофициальная позиция, опять же, э, в этой армии. ...которые буквально в руины превратили и так и не взяли. А вот они пишут, что скоро Киев захватят. Просто в шоке от таких умозаключений. Стасиан и другие пропагандисты понимают, к чему все это идет. И что им ждать хорошего не следует. Из-за чего многие из них просто... Че, зачем ты лезешь в политику? Я в политику не лезу. Я смотрю видос про Стаса. А соловей бедный аж похудел, видимо со спидами перебрал Да, вангую под этим роликом появление огромного количества z патриотов которые будут мне писать А, все Не, ну кстати, если ты патриот, то ты зетовец Все понятно, автор-то оказывается с Украины и толкает свою пропаганду Но тогда задайте себе вопрос, если все так хорошо у вас, почему тогда вторая армия мира год берет маленький город И почему амбиции про захват всей Украины так резко сузились И почему же тогда теперь на фронте воюет Т-54 А где, собственно, армата, где ракеты из мультиков, которые отправляют Ой, не хочу сейчас в политику лезть, типа качок Британию на океана. И где, собственно, все эти хвалённые аналогов нет. И, кстати, почему Украина тогда сих пор и не замерзла? Почему сейчас у меня есть свет и интернет, и я пилю ролики? Кто-то же пару месяцев назад радовался обстрелам и писал, что скоро ты... Я-то думал, в чем причина? Он просто обижен. Он просто по ту сторону баррикад, условно. Я, я не... Я... Короче, блядь, пиздец. Вот, вот в конце как бы и открылась истинная... Истинный смысл этого ролика. Это не недовольный человек Стасом, и как просто... Это недовольный человек с Украины, который гасит просто э, русских пропагандистов, получается, потому что потому.